Сегодня под председательством президента состоялось первое заседание Комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской республики. На заседании с участием руководителей госорганов и представителей бизнес-сообщества страны были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития промышленности, легкой промышленности, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности и не только. Комитет призван стать диалоговой площадкой между государством и бизнес-сообществом в целях создания благоприятных условий для улучшения инвестиционной среды развития промышленности страны. В своем обращении к участникам глава государства отметил, что несмотря на усилия предпринимаемые государством, нам всем известно отсутствие реальных результатов по развитию промышленности. Если проанализировать отчеты государственных органов, то выясняется, что по их мнению есть все условия для развития. Согласно этим отчетам создается впечатление, будто сам бизнес не хочет заниматься промышленностью. В то же время был проведен опрос о том, что мешает нашим предпринимателям и иностранным инвесторам открывать новые производства и создавать новые рабочие места. Высказанные в нем точки зрения бизнесменов и предпринимателей противоречат мнению государственных органов. Администрация бизнес внести в процесс изменения кратчайшего времени. Внедрять нормы, внедрить новые нормы, внедрить новые нормы, не мешать в музакную культуру, и джаз, Усул койгойлеры чечу чу н бизнесменен мемлекетно Атаин диалог Айан Часен, Бол комитеттин негизге максаттары төмөнкідой. Беринчі, Өнерцайды, Өніктіруу цена, мадензатчыла максатында, чагымды бизне чөлені қалыптандыру бойынчы туруқтыу негізде талды оцюргізу цена нам не кетчу, не бердикте, Кыргызстан, не кукаречи, не нархаган, не келлердин, реальду, а там, где я на 4-й день, я на 4-й день, я на 4 Президент обозначил задачи, которые стоят перед Комитетом для достижения этих целей. Это анализ эффективности стимулов, направленных на развитие промышленного сектора страны, внесение предложений по инвестиционным программам, направленным на промышленную отрасль, разработку путей подготовки современных специалистов, необходимых в промышленной отрасли, внесение предложений о путях по улучшению инфраструктуры, обслуживающей промышленную отрасль, разработка предложений, направленных на изменение политики торговли и государственных Закупок. В то же время глава государства отметил, что необходимо точно определить барьеры, имеющие бизнес, и с участием государственных органов оказать влияние на устранение данных препятствий. Также имеет огромное значение проведение мониторинга и оценки в приоритетных сферах экономики. По итогам оценки комитет должен представить свои предложения всем заинтересованным сторонам. Президент выразил надежду, что комитет повысит доверие бизнеса государства и даст реальный толчок развитию. Прогноз Республикасын Энерджайнын Азыл Курчурдағы Балы Айэбай Койголекендеген мойныузға алышмыз керек. бүгі абдан, бұл тармақтың алдында тұрған чақырықтар аудан орышынду. бизнес алдан алдынан ұлдам өзгерішіне алып келуді. Энерджайы иқанларындағы технологиялық процеслер санариттешіп, Арзан Жумырсу Кюшкин ордына Квалификация за бар Адистерге басым жасалык Вендерлеген продукция коллективостерин жеке талауны Джараша чыгарылыда Санарев технологияларды Киргизуны несевинен Экономиканын структурасы Жаңы табарлыларғы немес Тап-тақыры жаңы Экономиканын тармақтары Пайда болуыда Электроның соғдазына Акылы логистикар кулу даже композитных материалов для полдня уркуло, а раза на джогорку сапатту пайда волуда. Денедо го, халдноки кампанилар, вендруш тармагноки намес, изилдочина технологиялар иштеп чакару тармагнада басин жасуда. Йелалык денгелдеги, önerчай кампанилары, вездерин вендруш инновацияларга, жана илми изилдога ачип, жакумду сарту жберген Будь чадылар лабалдык денгелди кадамиз риген дағы танкүр Первомайские районы суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия и разрешил выемку с банковских счетов семи экс-президента страны Алмазбека Тамбаева в рамках уголовного дела о незаконном обогащении. Об этом говорится в постановлении о разрешении производства выемки. Согласно документам, 12 июня в ЕРПП зарегистрировано уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». В ходе изучения деклараций, изъятых во время проведения выемки, в Государственной налоговой службе установлено наличие счетов ближайших. Близких родственников Алмазбека Тамбаева в различных банках страны. В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, обнаружения вещественных доказательств либо документов, имеющих значение по расследуемому уголовному делу, установление фактов приобретения Атамбаевым Тамбаевым собственность имущества, возможно переданного близким родственникам, следователям следственной группы возбужденного ходатайства о разрешении производства выемки в банковских учреждениях страны всех документов относительно имеющихся депозитов и иных счетов операции. Содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время, говорится в постановлении. В Генеральную прокуратуру поступило заключение Джугурку Кенеша со стороны Временной депутатской комиссии, которые выдвинуты основания для обвинения экс-президента в совершении преступлений. Напомним, 100 депутатов Джугурку Кенеша поддержали решение Временной депутатской комиссии о выдвижении некоторых обвинений в адрес Алмазбека Атамбаева, на основании которых Генпрокуратура может попросить парламент снять с него неприкосновенность. Как сообщили в Главном надзорном ведомстве, заключение рассматривается, но когда будет решение? По нему неизвестно. При этом в комиссии подчеркнули, что Атамбаева напрямую никто не обвиняет, но они собрали доказательства и показания, на основании которых можно сделать вывод и, возможно, предъявить обвинения. При этом напоминает ЖК, у них нет полномочий заниматься обвинением, этим займутся органы, которые имеют подобные функции.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 Срока следствия. Уголовное дело о незаконном освобождении воров в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года.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 В документе зампредседателя просил перевести обвиняемых по делу в СИЗО-1. Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубаныч Бекасымбеков отказал в переводе подсудимых из СИЗО ГКМБ. Кроме того, в ходе судебного заседания гособвинение начало зачитывать обвинительный акт. По версии следствия, Албек Ибраимов обвиняется в заключении договора вопреки интересам государства, будучи ИО-председателем правления ТНК «Дастан». Речь идет о заключении договора о закупке торпед с Министерством обороны Индии. Следствие считает, что Албек Ибраимов, будучи ио председателя Достана, подписал договор на поставку 12 торпед. Одна единица оценивалась в 966 500 долларов. Общая сумма составила 11 миллионов 598 тысяч долларов. По данным прокуратуры, также по указанию Албека Ибраимова был продан пансионат «Солнечный берег» по заниженной стоимости, в результате чего ущерб ТНК Достан составил 82 миллиона 751. Сомов. Кроме того, Албека Ибраимова обвиняют в незаконном предоставлении права временного пользования земельных участков в южной части столицы в бытность мэра. Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека должен был состояться очередной судебный процесс по делу комиссии НДС. В качестве председательствующего судьи Эмиль Каипов, процесс не состоялся в связи с отсутствием адвоката. Заседание перенесено на 28 июня. Также стало известно, что один из обвиняемых решил подписать соглашение со следствием. Данный вопрос будет обсужден на следующем заседании. В качестве обвиняемых по делу проходят 13 человек, среди них 6 представителей ГНС, 3 сотрудника ГТС, а также частные лица. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, а чиновникам в злоупотреблении и недолжностным положением. Возле Белого дома собрались сотни человек. Митинг прошел против проекта закона Кыргызской Республики о профессиональных союзах. По словам представителей правсоюза, содержание проекта закона противоречит заявленной концепции, а предлагаемые изменения направлены на ущемление прав работающих граждан на свободу. Напомним, что 13 июня депутатами парламента в первом чтении был принят проект о профессиональных союзах. Мы должны сами определять структуру управления, мы должны свой штат, свою численность, это мы, профсоюзы, сами должны определять. И самое главное, мы хотим сказать, что если профсоюзы не могут сами себя защитить, то есть мы как будем защищать своих права, своих трудящихся. Сегодня кандидаты в новую патрульную милицию прошли экзамен по физической подготовке. Курсанты были подразделены на группу и сдавали соответствующие нормативы по подтягиванию на турнике, бег, отжимания от пола и нормативы по прессу. По информации ведомства, общее количество Подавших заявление на конкурс было 1292 человека. Из них первый этап прошли по общей грамотности 105 человек, среди которых 75 представителей прекрасного пола. Отметим, что попытали удачу не только сами представители Министерства внутренних дел, но и желающие из гражданского сектора. Мы надеемся, после сдачи физкультуры тоже определен час, который прошли этот уже этап. Конечно, будет проходить уже беседу, собеседу проходить. После собеседования прохождения издается приказ Министерства фунтовых и в Академию, чтобы они прошли курс обучения трехмесячный. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.